Приветствую вас, меня зовут Ирина Жукова. Я приглашаю вас в программу «Жажда стройности». Нет ни одного человека, который не хотел бы иметь красивую, стройную, здоровую фигуру, быть успешным и богатым. Наша программа «Жажда стройности» позволяет вам трансформировать свое тело за несколько недель. Программа основана на методе Марка Макдональда Project 8» «Белки, жиры и углеводы». Больше 15 лет я нахожусь в одном и том же весе. Познакомившись с программой Макдональд, я поняла, что именно так я питаюсь. В моем рационе белки, жары и углеводы. Наша программа отличается от всех остальных дополнительным направлением. У нас есть дополнительное направление активация лимфы. Лимфа является выделительным органом нашего организма. Что же происходит в лимфе? В лимфе происходит застой бактерий и инфекций. И если ваша лимфа уснула, то ждите беды, потому что все ялоптекущие заболевания именно из уснувшей лимфы. В нашей программе мы будем активировать лимфу, которая позволит убрать ваши объемы. Именно лимфа быстренько уберет ваши объемы. Также в нашей программе мы вернем вам красивую осанку, вернем четкий контур вашего лица. Удлиним вашу красивую шею и, конечно, вы станете лучшей копией себя. Вы сможете продавать свой результат в интернет и на этом очень хорошо зарабатывать. Итак, мы ждем вас в программу «Жажда стройности». До встречи!